Был, был, Николай Васильевич, здравия желаю здравия. Здравия. с наступающим вас праздником угу. от нашего губернатора виктора андреевича шушунова тоже значит, сердечно поздравляю вас с, с великим праздником победы со словами особой благодарности обращаются к вам прошедшим нелегкими дорогами военного лихолетия и принесящим долгожданную победу в родной дом Настоящее вырастает из прошлого. Именно поколение победителей до сих пор дает нам урок патриотизма и любви к Родине. На примере вашей стойкости, терпения отваги выросли ваши дети и внуки. Мы понимаем, что сделали для вас не все и простите нас за это. Но мы видим наш гражданский и сыновий долг в том, чтобы наши ветераны жили достойно и работаем над этим. Живите долго, здоровья вам и благополучия. С уважением, губернатор Шуршунов. Это еще не все, это еще не все, но от президента, наверное, получили, ну и все-таки вот там уж, я понимаю, конечно, что Дню Победы будет у нас митинг посвященный у нашего памятника, обелиска, памяти павшим, ну, вам приглашение, пусть придут ваши близкие, ну, всем вам доброго и спасибо, вы очень хорошо выглядите, вот. Всего вам самого наилучшего. Ну и ну, День Победы, наверное, еще увидимся. Уважаемый Александр Александрович, сердечно поздравляю вас с Великим Праздником Победы. Со словами особой благодарности обращаюсь к вам, прошедшим нелегкими дорогами военного лихолетию и принесящим долгожданную победу в родной дом. Я принадлежу к послевоенному поколению, но я сын солдата и знаю, мы обязаны вам всем и нашим рождением, и нашей судьбой, и независимостью нашей Родины. Это пишет Виктор Андреевич Шушумов. Сейчас идет акция вот, «Гвардейские ленточки. Uh -huh. Они значит это самое. Uh -huh. везде раздают. Uh -huh. Сейчас еще один значок вот такой чтобы Это моего пониже, может быть, немножко сделал. Вот, вот В эти дни мы отмечаем 62-ю годовщину Дня Победы. Это праздник, в котором воедино слились и радость, и боль нашего народа. Вечная память бойцам, не вернувшиеся с поля брани. Низкий поклон вам тем, кто выжил, кто вынес тяготы послевоенных лет. Низкий поклон тем, кто работал в тылу, приближая этот светлый день. С днем великой победы! Секретарь Политсовета Единая Россия Журавлев. Это с Костромского. Ну вот такой он значит. Подарок. Теперь куда пойдем? А пойдем мне Валерю Фанасевичу. Э, митинг будет в 11 часов. Концерт. Стол после. Посидите, это самое, Александр Александрович, Придите вот на, как говорится, на стол, то хоть и все равно на митинге потом концерт будет. Ну не знаю. Ну постарайтесь. Как, как здоровье будет? Постарайтесь, мы желаем чтобы у вас здоровье было. Можно к вам? Мы заходим поздравить вас с наступающим праздником. Это вот э, сейчас идет, ну как сказать, георгиевская ленточка. Вот филе, Николай Фоначев, ну разрешите, в общем-то вас поздравить с наступающим праздником. И вот вас поздравляю также, кроме администрации, уважаемый Николай Фоначев, районный совет ветеранов войны труда поздравляет вас с великим праздником нашего народа Днем Победы. Спасибо. Вот. Желаю вам здоровья, счастья, внимания родных и близких. Совет ветеранов Внимание, это и близкие хорошо относятся, и родные. Ну и вот, губернатор э, области, Григорий э, да. Андреевич, Николай. Уважаемый Николай Афанасьевич, по сердечно поздравляю вас с великим праздником победы. Со словами основы благодарности обращаюсь к вам, прошедшим великим дорогам на военные мероприятия, и принесшим долгожданную победу в родной год. И, значит, это от правящей партии, я поздравляю вас раз Вот, Уважаемый ветеран, в эти дни мы все отмечаем 62-ю годовщину Дня Победы. Это праздник, которым котором вы едино и радость и боль нашего народа. Вечно память бойцам, не вернувшимся с поля брани и низкий поклон вам, тем, кто выжил, кто вынес тяготы послевоенных лет. Низкий поклон тем, кто работал в саду, приближая этот светлый день. Днем Великой Победы. Секретарь Полицовета Костромского регионального отделения Российской ага. политической партии Единой ага. России. Журавлев. Спасибо. Вот да. Иванович, Это от Единой России, это значит от всех остальных. Ага. Доброго ага. доброго, ага. доброго ага. вам здоровья. Спасибо. Ну я Спасибо. думаю, что Спасибо. завтра еще увидимся. Завтра ну. приходите. Ну приходите. Ладно, а как же, если пообещали да, налить, опять, как да. не прийти? Да. Обязательно надо? надо? Ладно, всего доброго. Ну, ладно. Завтра Михаил. будет митинг. Дымов, ну, я буду. ну, митинг будет. Потом концерт кино, ну, ветераны соберутся, труженики тыла, за столом соберемся, чайку попьем. Ну, а вы попьете и выпьете тогда уж если 6 Да. дома. Ну, будете наливать меня, не забудьте. Если даже вдруг не придут, то вспомните хотя бы, что зимой это должен быть. Ладно, всего доброго. Вам спасибо огромное, все-таки вы молодцы, держитесь, крепитесь, вы... Как говорится, наша, наша гордость да и вот достоинство. Молодец, молодец. Что он